Приветствую вас друзья в этом видео хочу рассказать о новом проекте от компании просто Гей. проект очень интересный и сейчас идет предстарт то есть еще у вас есть несколько дней для того чтобы влиться в этот проект чем он интереснее сейчас постараюсь рассказать но я приготовил для вас специальную страницу сейчас я вам ее покажу это вот такая вот страничка на которой вы сможете более подробно посмотреть маркетинг как это выглядит стратегия 1010 и .10. И, соответственно стратегии заплати другому то есть вы э, обязательно посмотрите вот эти видео да прежде чем принимать какое-то решение но сразу скажу проект очень крутой и э, интересный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 вы получаете на восьмом уровне бонус это матрица в просто гейм. Это в принципе 10 долларов. Да, и у вас активируется еще матрица в просто гейм. На девятом уровне вы получаете еще дополнительный юнит в маркетинг в живой очереди, На десятом еще один юнит дополнительный. На одиннадцатом уровне еще дополнительный юнит. И начиная с 12 уровня вы получаете уже такие ценные призы и подарки. На двенадцатом это Яндекс-станция, на тринадцатом уровне, то есть при достижении тринадцатого уровня вы получаете AirPods. Далее на четырнадцатом уровне вы получаете Apple Watch, на пятнадцатом iPad, на шестнадцатом уровне вы получаете iPhone 12, на семнадцатом уровне MacBook, на восемнадцатом уровне вы получаете уже автомобиль Hyundai Solaris, на на 19 уровне вы получаете сертификат на строительство загородного дома. На 20-м квартира в Санкт-Петербурге и на предостижение точнее, 21 уровня вы получаете квартиру в Москве. То есть, пройдя всю эту игру до 21 уровня, у вас как минимум будет уже машина, две квартиры, загородный дом, ну и куча эпловской техники. Помимо этого, у вас, соответственно, будет еще очень кругленькая сумма денег для осуществления каких-то ваших